всем привет дорогие друзья сегодня в обзоре у нас как всегда airdrop который проходит на бирже и убит то не в курсе здесь мы зарабатываем монету фаз каждый день выполняя простые задания продать эту монету можно будет в июне плюс еще откроется фарминг памп что придаст ценность этому токену на задание у нас уделяется помимо времени еще и деньги некоторые задания Нужно делать депозит, торговать, обменивать, играть в DICE. Ну и тратить свое время на размещение постов в Твиттере, Facebook. ВК не работает. Снимать обзоры для YouTube, TikTok. TikTok, кстати, тоже не работает. Все видео отклоняются. Задание депозит. TradeSwap 10 DICE снял отдельное видео, где показал, как выполнить его за 2 минуты. Как активировать фарминг, тоже снял отдельное видео, ссылки в описании. И еще сделал видео, как пополнить баланс биржи через кошелек Payer в криптовалюте, тоже ссылка в описании. Не хочу снимать отдельные видео, поэтому добавлю вам еще один вариант внесения депозита через биржу Bybit, то есть гонять криптовалюту с этой биржи на Eobit и обратно. А пополнить, например, вы можете. Сначала пополняем биржу Eobit, например, в Троне. Это можно сделать с карты Мир, Виза, с кошелька Киви, WebMoney, Perfect, U-Money, Payer. Здесь выбираем, откуда будем переводить деньги. Здесь выбираем Tron. Или Litecoin, например. Если адрес кошелька здесь не будет свободного. Выбираем. Ищем минималку. Обменник с хорошими отзывами. Вот. От 1000 рублей, от 500 рублей. Я пользовался лично вот этим обменником. Сейчас его. Вот он. Все в автоматическом режиме. Указываем адрес кошелька Kiwi, если Kiwi выбрали. Вводим адрес трона, адрес почты, выбираем сумму и нажимаем обменять. Переводим деньги с Kiwi, ждем подтверждения транзакции. Трон летает быстро, поэтому после того как подтвердили, пару минут и трон будет уже на балансе биржи. После этого выполняйте задание по депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов, фарминг. Обменивайте, например, на лайткоин. Здесь комиссия 18 рублей за транзакцию. И переводите его сюда. Завтра покупаете, например, трон. Комиссия одна монета, это 5-6 рублей. И делайте депозит снова на биржу, выполняйте задание и выводите обратно. Ссылка на биржу, ссылка на Airdrop, обменник, мониторинг будут в описании. Ничего сложного нет. Я уже, кстати, пользовался этой биржей, когда мне дали тут бонус. Торговал и успешно вывел без проблем. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Ничего сложного тут нет. Ссылка в описании. QR-код для мобильных устройств. Когда будете подключать 2FA в настройках, перед сканированием QR-кода сделайте его скан. То есть не скан, а скрин. Копию QR-кода и текстовую часть сохраните в блокноте. Эти данные уберите на флешку. Если что-то случается с мобильным телефоном, и слетит приложение 2 фа переустанавливайте, сканируйте свой QR-код и продолжайте пользоваться биржей. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.